Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Это снова мы. С нами снова Виталий Микрюков. Сегодняшняя тема у нас – это модели лазеров: как купить, где выбрать, на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться, потому что разлет цен огромный, колоссальный. Можно там за 150 или даже за 50 ушные купить, а можно купить там за больше чем миллион. И стоит ли переплачивать, допустим, за какие-то европейские бренды? действительно лазерных аппаратов довольно много сказать, что есть какой-то сейчас единый прямо супер лидер, который обходит всех, в общем-то, да, довольно трудно. По поводу европейских брендов могу сказать, что э, они дорогостоящие, но это связано просто с производством, с там, рабочей силой, сертификацией и так далее и так далее, да? то есть и э, сказать, что они по качеству в столько же раз превосходят э, менее известные производителей, э, во сколько цена увеличена, то э, здесь это не будет. Правильно, то есть не настолько. То есть это ну, по, по силу там, крутым каким-то центром и так далее, то есть кому важно для имиджа, в общем-то. То есть для удаления тату достаточно в общем -то, да, просто качественного, хорошего аппарата. А, в принципе, Китай производит, в зависимости опять же, от производителя, достойные образцы. А, но сказать, что опять же кто-то из этих производителей прямо обгоняет всех. Довольно трудно, они все динамично развиваются и выбирать нужно а, исходя из, а, ну, скажем так, качества оборудования. Параметров. Да? Параметров. Параметры Параметров. на самом деле у всех практически одинаковые. Есть да? вариант, есть... что для европейцев тоже китайцы делают? Не могу сказать. Довольно велик на самом деле. Вполне вероятно, да, но они, я думаю, это будут тщательно скрывать лазеры за полтора миллиона, они умеют делать большой спектр, то есть они там и удаляют что-то, и нет, нет, нет? Лазеры именно для удаления татуровок и тату, они узкоспециализированные. Да? То есть а, нет лазеров, которые, например, там. Да, и удаляют тату, и волосы, и сосуды, и еще омолаживают, и можно еще в общем-то там что-нибудь сварить где-нибудь на даче. в общем То да? то есть такого к сожалению или к радости да нет, в общем-то. То есть лазеры для удаления тату они специализированы за счет вот этой технологии CousWitch, то есть ультракороткой вспышки. Они созданы специально для удаления татуировок и татуажа. То есть они такие узконаправленные. А чем они отличаются, а, допустим, это те же самые китайские производители, да, потому что ну, все равно их сейчас подавляющее большинство, да, даже когда там говорят, там, ну не знаю, какие-то российские, Вы не ла... вы продаете Абсолютно. китайские лазеры, да? да? да, это да нет, не европейские, это китайские хорошие лазеры. Даже когда говорят что это где-то там российская сборка и так далее, то есть, ну реально это все-таки будет Китай с переклеенными там этикетками, вот, да, Поэтому э, они отличаются, как в принципе и автомобили, грубо говоря, да, то есть качеством сборки, качеством комплектующих, надежностью, ресурсом, удобством. Э, но основные компоненты это, конечно, кристаллы, лампа накачки. То есть это те компоненты, которые отвечают за эффективность лазера. Потому что дешевый лазер и там, более дорогой отличаются тем, что на дешевом вы будете удалять mm -hmm. дольше. То есть потребуется большее количество сеансов, эффективность каждого сеанса, каждого сеанса, каждой процедуры будет меньше, чем у более дорогих моделей. А параметры, параметры там, допустим, что чаще увидят, там, длина волны 164 нанометра, длина волны 532 нанометра, какая-то мощность указана, какая-то длительность вспышки, но на самом деле проверить это все достоверно, ни у кого не получится. Угу. Проверить 3 наносекунды или 30 наносекунд вспышка у лазера у нас таких. Секундомеров не провели. Да, то есть на самом деле, э, скажем так, можно предварительно оценить качество лазера по непосредственному воздействию на татуировку, да? то есть но ну, для этого нужен достаточно большой опыт просто, чтобы можно было сразу там, с первых вспышек понять э, достойный аппарат или недостойный, да? И, но в целом. Для того, чтобы оценить его эффективность, необходимо отследить хотя бы там, да, там, первые там, 2-3 месяца работы, в общем, то есть отследить первые Получается результаты мы, вы, мы выбираем лазер обычно, смотря на его характеристики они на будут... сайте у продавца. Да, да, Попробовать да, да, будут... 2-3 месяца никто не даст. Понятно, есть... но как бы вот, вы же говорили, для этого приходится пробовать разные аппараты, да, выбирать и больше скажу, скорее всего, что даже не факт, что одного производителя одна модель будет качественна на протяжении длительного срока. Вполне вероятно, замена комплектующих, вполне вероятно, замена кристаллов, там, там... Из производства их необходимости, либо экономии, либо удешевления, в общем-то, да, и вполне хорошая модель, завившая себя у кого-то, например, далеко не факт, что она будет, а, допустим, через несколько лет точно так же хороша, как и раньше. Скажем так, я честно скажу, даже вот, ну, тоже камера не камера, да, в целом а, как, по качеству кристалла, даже если скажут какие-то параметры кристалла, все равно они в итоге ничего не, не донесут, никакого смысла. То есть тут либо верить, Тогда знаешь, какой вопрос? <смех> Ладно, меня меньше будет волновать, что он слабо удаляет и полностью не удалит, чем если он возьмет и там сожжет до кости Я сейчас утрирую, но mm -hmm. на минимальной мощности он вдруг он да, выдаст такой вопрос. безопасности работы с лазером связан все-таки с методикой. То есть можно работать есть безопасно, модель. как на, допустим, там, низкокачественных, так и на дорогих, на средних и так далее. И точно также же, да, там нанести сильные повреждения, получить кровотечение, рубцы, шрама, ожоги и так далее, можно как на дешевых моделях, так и на дорогих моделях. Короче, есть... проводим параллель с перманентным макияжем что можно делаем? делать фееричные работы дешевой китайской машинкой машинкой за 750 тысяч не очень качестве мягко говоря работы это был Виталий Микрюков кандидат медицинских наук если что все знает о коже о лазерах и обо всем прочем всем спасибо что были с нами смотрите дальше у нас будет много интересного про лазер